Добрый день, Дарья Антон! Хочу оставить отзыв о вашем курсе «Риэлтор. Профессия и бизнес». Очень рада, что в свое время обратила внимание именно на него и пошла обучаться к вам. Курс дает отлично настроенную систему привлечения клиентов и систему обучения агентов, менеджеров по продажам. Все очень доходчиво, все очень интересно. Несмотря на кризисы, несмотря на карантин и самоизоляцию, у нас поступает достаточно достаточное количество заявок. Проводим сделки за последний месяц. У нас было три сделки для нашего небольшого агентства. Это в принципе неплохо и с учетом всех обстоятельств закрытых МФЦ, Росреестров и так далее. Очень, очень рада тому, что прошла этот курс. Рекомендую его и думаю сто процентов каждый, кто пойдет обучаться к вам, не пожалеет ни на минуту. Успехов вам, удачи во всех начинаниях и во всех ваших планах.